Каждый четвертый день, четвертой недели месяца, с четвертого пути, через 4 часа после последнего поезда на платформу Рижского вокзала города Москвы прибывает пустой электропоезд. Простояв ровно 4 минуты с открытыми дверями, он отправляется в путь. Его видят он проезжает мимо три остановки. Дмитровская, Гражданская, Красный Балтеец. А на четвертый, Ленинградская, останавливается. Из него выходит черная фигура, а сам состав продолжает движение дальше. Он не доезжает, бесследно исчезая во тьме. Ходит много слухов и домыслов касательно того, что же это за состав. На вид он выглядит совершенно новым и ничем не отличается от других таких же поездов. Иногда в окнах видят полупрозрачные фигуры людей, а некоторые сквозь стук колес слышат даже голоса. Ни в коем случае нельзя садиться внутрь, поскольку все, кто садился в состав, бесследно пропадали. Сколько людей не пыталось разгадать тайну этого таинственного поезда? ничего не получалось. Электропоезд словно убегает от таких любопытных, которые хотят хотя бы чуть-чуть прикоснуться к его тайне. Догадок о том, что это за поезд много, однако это всего лишь догадки. Что же он представляет из себя на самом деле, мы, наверное, никогда не узнаем.